Клево всем друзья, сегодня я приехал на рыбалку половить карасика и вот в таких вот интересных условиях все заросшее камышом встать практически негде поэтому ловлю вот так рыбка надеюсь в камыше надеюсь а там посмотрим замешал прикормку темно-зеленая прикормка ну на, тут надо будет черная очень-очень сделал тяжелую очень-очень липкую прям пластилин сейчас шарами буду закармливать точку сначала найду место ловли точку ловли куда буду ловить, э, бросать и после этого буду закармливать шарами сегодня четырехметровой 4 метровой удочкой вот такая тихидон вот такая удочка такая красавица 4 метра длиной я подумал раз буду ловить стоя в воде так может длинная не понадобится хотя шестерка у меня с собой если вдруг понадобится возьму ее ну, надеюсь это и хватит Значит, сейчас мне нужно отбить глубину для этого мне нужно найти место где крючок будет касаться дна сначала сделаем это это делается очень просто Мне нужно, чтобы поплывок начал топить Один из самых простых способов Можно вообще прицепить там Пару кукурузин Я даже так делал Сейчас вот Зажму Зажму дробинку На крючке вот, Зажал все, теперь поплавок тонет. Я знаю, как он стоит у меня. Поэтому ищу точку ловли. Нырнул сразу. Добавляем глубину. Солнце в глаза. Надеюсь, справлюсь. Вот, нашел глубина небольшая вот это вот и вся глубина уровне метра теперь длина поводка у меня 10 сантиметров вот подпасок и вот сам поводок то есть вот эта длина получается в районе 11 сантиметров именно чтобы вот этот маленький подпасок лег на дно поэтому я просто-напросто теперь добавляю глубины эти 10 сантиметров все подпасок у меня будет лежать на дне иди сюда крючок на дне, подпасок на дне Что что мне и надо грузило оно мягкое я его снимаю и обратно в коробочку Теперь я забрасываю удочку Леплю шары И забрасываю поплыху. Леплю вот такие шарики Такие, он как пластилин Размакать будет очень-очень долго Здесь у меня еще резаный червь и а, вкусняшки у меня здесь полторы пачки прикормки пачку 0,8 кинул еще пол килограмма было с прошлой рыбалки выкину почти все ставлю чуть-чуть на подкорм если вдруг понадобится, если будет стихать клев и бывает таким образом махонькими шариками прям Буквально вот такими маленькими вот такими маленькими шариками. Подкидывая их, можно возобновить клев. Еще вот так вот хорошо руки мочишь. Намочил. И лепишь. В итоге сверху шар получается более мокрый. Он вообще гладненький, блестящий. И такие шары будут лежать намного дольше. В воде удобно это делать Просто руки опустил И уже они мокрые или помытые Шары будут лежать Кучкой Он упадет И будет размокать Вот такими кучками И вот карась будет подходить и Из этих кучек прям кусочки отщипывать И выбирать червей Таким образом Создавая ажиотаж, вот этих кучек много, и карася будет собираться. И наша задача сделать так, чтобы он нашел нашего, нашу насадку и клюнул у нас. Ну и надеюсь, он, что надеюсь, что он подойдет. Все, оставил чуть-чуть. На подкорм вдруг понадобится чуть-чуть оставил на подкорм если вдруг понадобится то маленькими шариками, шариками буду подкармливать Значит, во-первых мы напугали рыбу шумом бах-бах-бах во-вторых здесь очень мелко еще и ловлю на близкой дистанции поэтому на таких рыбалках нужно вести себя очень-очень тихо сейчас можно смело минут 20 отдохнуть, попить чайку, перекусить Мел, мелочь, даже густерка, плотва, не подойдут сразу. Карась начнет подходить минут через 10-15, первые разведчики. А массово карась начнет заходить где-то через час-полтора, массово. Но уже клевать начнет минут через 15, ну, это первые некрупные разведчики. Поэтому сейчас смело 15-20 минут, перекур, готовится к хорошей, долгой рыбалке. Погнали, друзья! комплект джентльмена кукуруза черви опарыш и дипы посмотрим что будет сегодня работать предположительно черви и кукуруза а там фики его знает ну что друзья начинаем одеваю первого червячка червячка одеваем пока чистого без дипа ну что первый пошел тут возле меня постоянно курочка бродит ходит клюет клюв-клюв по камышам не курочка а не знаю чирок или кто-то такое в дичи такой плохо разбираюсь маленькие красивые с длинными ножками И ходит то отбежит то опять подойдет то отбежит то подойдет у нас уже два дня температура держится плюс 30 плюс 32 очень жарко сейчас вот утро около 8 утра если ногами я чувствую что еще вода довольно прохладная стою то сверху палит при довольно жарко есть первый маленький но подошел уже клюнул первый малыш малышек пустим его махонький хорошо отпускать раз и просто отпустил разжал руки и отпустил так, разведчики карасевые подходят это уже хорошо надеюсь, покрупнее подойдет мелочи собралось на точке немерено буквально несколько секунд уже какое-то шевеление после заброса то есть рыба начинает там крутиться надеюсь, карасик подойдет надо только не забывать, я стою в воде, дистанция ловли короткая, вести надо себя очень тихо, меньше шевелиться, тише говорить. Сейчас штиль, я вот стою, почти не шевелюсь и все равно вижу, как мелкая рябь от меня вокруг расходится. Был бы небольшой ветерок, небольшая волна, так бы критично не было. Одна куку, там начала кукушка петь, а там начала отзываться. Оп, сбежал. Иди сюда, иди сюда. Так. Поймал карасика, приподняв на дном сантиметров 15. Сейчас поймал. Будем дальше пробовать. Еще один на дном. Небольшие, но зато рыбка. Тоже на дном. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ну, на карасика похож. Вот уже что-то. На карасика похож, касается такой бронзовый. Повел тако красиво. Смотрите, нерестовой наряд колючки. Сейчас чуть-чуть опустил, сделал так, что наживка касается дна именно касается, не прям сильно лежит. карасик как раз на жереху, небольшой не маленький ладошечный как у нас говорят то что нужно повёл, повёл. А! Такой небольшой но красавчик поднял папуру Деваю бутерброд, небольшую кукурузку раздавленную и пол червячка. Перед этим поймал именно на вот такой бутербродик. О, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот уже на карасика похож. Бутербродик скушал. Такой вот красавчик это уже пойдет. Вот такой небольшой, но красивый и вкусный. Вот паха всплыла. Ее еще не хватало. Это может и клюнуть. такой барицовый на кукурузку все-таки соблазнился долго он уговаривался кукурузкой такой уже вот хотя бы такие сегодня плавились была бы сказка такая великолепная кукурузку скушал на карасика похож вот это карасик уже великолепный вот такой вот красавец шикарный вот такой бардак куча четыре вида насадки а парыш не, не работает от слова совсем вот вообще на парыш ноль есть вот так вот. нормально отлично неплохой лов что могу сказать карась сегодня проявил себя во всей своей кра... красей душе он показал всю свою сущность Значит, кормила сегодня без грунта. Сказать, что это лучше или хуже, я не могу. Ну, могу сказать точно, если бы я сделал прикормку с грунтом, хуже бы не было. Да, может быть, было бы чуть получше. По той причине, что он зашел в огромном количестве на точку. И, возможно, он жрал прикормку, не реагируя на насадку. Потому что был период, его там было столько, Карася, просто немерено поплавок ходил ходном, а вот вся рыбалка сегодняшняя, вот вся, что вот это вот наковырять, это весь процесс заключался в том, подобрать на что он клюнет, просто на что он клюнет. И честно, я толком сегодня и не разобрался. В принципе, не было варианта разобраться. У меня четыре вида насадки, куча дипов. И я сегодня оставите кучу дипов. И вот карась. И вот карась сегодня клювал, что-то подобрал, поймал несколько рыбок. Все, не клюет. Начинаешь заново подбирать. Какой-то другой вариант подобрал, поймал несколько рыбок. За, перестал. Будет. Начинаешь жигать с глубиной. Был момент а, лучше всего. Клевал, когда э, крючок поднимал на 3-4 сантиметра на дно. О, пошли поклевки. Потом раз, заглохло. Начал выше-ниже, опустил подпасок с крючком на дно. Оп, пошли поклевки. И вот вот это вот сегодняшняя вся рыбалка, это вот именно сущность карася. Он часто такой так клюет, что ты целый день подбираешь ключик. Целый день всю рыбалку с ним борешься. И детям он очень интересен. Ребята, и вот сегодня такая рыбалочка. Еще раз, мой ловчик на одну удочку 4-метровую. Ребята, до новых встреч. До встречи на воде.